Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по майнеру. На майнер. По заработку криптомонеты Shiba Inu и Dogi Coin. Значит, зашла я в этот майнер. У меня видео есть на YouTube. Три недели назад это было. И... Друзья, я проверила этот майнер на вывод. Все замечательно. Майнер платит. Ребятки, абсолютно без вложений. Значит, ну кто не знает, так вот он выглядит. Здесь все изучите. Здесь при регистрации дается 60 ГХС в подарок. И сразу же можно как бы начинать работать. Значит, я уже авторизованна. Вот. И майню я здесь вот эту шибу. Шиба ину. Вот она. Значит, вот это шиба. Вот это доги коин. Вот вверху. Значит, здесь коллекта вот сюда кликаю. У меня 297 монет. И они переходят вот на наверх, вот сюда на этот баланс. Ну, как всегда. Как видео писать, начинает все виснуть. Сейчас перезагружу. Ну вот, началось. Давайте соберем вот сюда коллект. Все, вот видите? И у меня вот сюда капнули вот эти монетки. Значит, у меня наманились эти монеты. Что я далее делала? А монетки так и майнится Вот сюда обмен. И я обменяла вот эту шибу на доги coin Кликнула максимум. Вот у меня здесь вот такой, ну, было больше, конечно, монет. И кликнула обмен. У меня вот эти шибы перевелись в доги coin Минимальный вывод отсюда 20 монет. Ладно. Далее что? Вывод. Как я сказала, здесь вывод от 20 монет. А, уже 40. Значит, в 2 раза ну, умножается на 2. Минимальный вывод был 20 монет. Сейчас у меня стало 40 монет. И один дуги коин плата за сеть. Но у меня что-то... Ничего как бы не сняли. Так как меня... Опускаюсь ниже. Смотрите. Пайт. Я выводила 20.24 доги-коина. 26.09. Честно скажу. Я не ожидала, что он заплатит. И... Опять же таки, ребятки, я забыла сделать депозит. Да, я собиралась делать депозит. И я забыла о нем Представляете, мне потом что-то, блин, щелкнуло думаю, я же забыла сделать депозит. Ай, потом думаю, ну и ладно. Да, заплатить хорошо не значит, ну ничего не потеряй. Двадцать. .24 доги коинов выплачено как мы видим я выводи, выводить можно на любой доги кошелек переходим в доги чейн. Транс, так, транзакции вот плюс 20 24 видите да вот они монетки мои 20.24 пришли я просто сегодня утром зашла. Смотрю. Выплачено. пать стоит. Вот 20-24. Я скорее в кошелек. Монеты в кошельке. Вот. Так что работайте. Вспоминайте. Наверняка у вас тут уже наманилось. И сюда добыча. И вот здесь собираем. Я собираю шиба. Потом обменю на догикон. Возможно, у вас уже минималка есть. И вот у меня как было 60 ГХС, так оно и есть. Вот так. И я забыла сделать депозит. Вот. Что еще? Ну, в принципе, и все платит абсолютно. Без вложений. Так как депозит, вывод, я вам показывала, у меня только один вывод. Никаких депозитов не отображается. Видите? История депозитов и выводов. Доги Коин. Все. Вывод. Выплачено. Вывод я вам показала, что он платит Тот плюс 20-24. Работайте абсолютно без вложений. Кто со мной зашел на самом... В начале, на самом старте у вас по-любому должно быть уже минималка на вывод. Хотите вшиба выводить? А, вшиба у меня было мало. шиба я бы не вывела. Вот. И меняйте на Доги Коин. Или на какую вы там хотите криптовалюту будете выводить. Видите здесь? Пожалуйста. И выводите. Вот. Ну, а здесь партнерская система. Вот. Далее, что еще? А, зарабатывай с YouTube. Можно видео... Опять же таки, вот оно, мое видео. И здесь не целую ссылку, а вот короткая ссылка проходит. Вот. Это уже для youtube блогеров ну и все всем удачи больших заработков берегите для себя и своих близких работайте зарабатывайте абсолютно без вложений до новых встреч!